Netpeak Spider помогает нам сделать быстрый аудит сайта, выявить наши ошибочки, быстренько их решить и сделать наш сайт еще лучше. Мне очень нравится, что Netpeak Spider подсвечивает наши проблемы в разные цвета, такая цветовая иерархия, и показывает, какие проблемы критичны и какие нужно решить в первую очередь. После последнего обновления мы используем Netpeak Spider как основной инструмент.